опять привет и с вами трансформеры как они сухо красавчик просто сейчас мы будем бороться с поросятами злыми зелеными злым, злым, поросятами на такой интересной планете непонятной зеленой то ли это земля то ли это не земля но неважно у нас есть цель расправиться со всеми поросятами что же это за такие экраны интересные я такого еще не видел в предыдущем выпуске такого не было было очень много интересного но такого еще не было кому интересные предыдущие наши приключения обязательно посмотрите их на нашем канале а пока продолжаем уничтожать всех слинок и использовать наше супер мега оружие какой-то дробовик такой интересный у нас ух ты ой нас попали что это было это какой-то метеорит аж масло с нас полетело. ну у человека кровь пошла а у робота что ну масло естественно полетело не тормозная жидкость ух ты мы стали стиральной машинкой прикольно ребят кто такое еще видал играли стиральной машинкой классно Робот-трансформер! Стиральная машинка LG с прямым приводом для экономии электроэнергии. Покупайте только у нас новогодние акции. Могло бы прозвучать, если бы у нас был бы канал э, какого-нибудь магазина электроники. Но у нас канал игровой и мы продолжаем играть, уничтожать всех свинок. И вот наша подмога. Ну, не подмога, а.. Финал этого задания. И впереди у нас новое задание в лесу. Будем надеяться, что волки нас не погрызут. Так, ух ты, яйцо какое интересное. Ну, давайте его под убежала Ух ты, прикольно яйцо бегает! Такой робот яйцо. А вот он, привет. Давай мы тебя все-таки подстрелим. Вот так тебе. Ну-ну-ну-ну, сколько монет с него выпадает? Как интересно. Ах, вот и елочка загорелась. Ну, это, кстати, признак плохой, напоминание нового года, эта елка. Вот. А пока горят елки, мы выбиваем как можно больше монет нашего яйца. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим статуи. Ух, пробежали статуи по нам, не попали. Как же было опасно, ребята! Вот тоже так считать, ставим пальчики вверх, пишем, как было опасно. Так, яйцо от нас улетело. Остались одни поросята, елки. И роботы, он летает, поросенки. Интересные у нас роботы-поросенки. И что это за сферические такие кубы летают? Непонятные. Ну, будем стараться, чтобы они в нас не попали. Да, будем стараться. А поросята в нас... Как было опасно у нас. Но мы совсем всем справились потому что мы с вами подготовлены робот трансформер с помощником бластера да ребята у нас теперь есть помощник бластер И вот у нас самое наверное приятное задание задание на островах но к сожалению мы не будем купаться в водичке и нежиться на пляжике а будем разбираться с детями и поросятами которые нарадят захватить весь мир но мы им конечно этого не позволим и для этого мы здесь с вами и собрались защитить мир от поросят и яиц вот Собираем монеты, выбиваем их из лица на двух <сих> ножках деревянных. Так, а -а -а, вот и пальма <сих> сгорит. То елки горят, то пальмы горят. Что-то мы все подпаливаем. Подпаливаем, да подпаливаем. Какие-то мы подпальщики. <сих> да, вот. Вот начинается лес, скалы, и мы на машине едем. Ух ты, затаились порощата, но от нас не спрячешься. Мы с вами раздрёмся. Ах, вы еще стреляй, вот так вам, дождем по вам, кислотные. Вы думали, мы с вами шутить будем? Ага. Не тут-то было, мы-то робот, трансформеры. Да, да, да, что-то за куры летающие маскируются под кого-то, непонятно, то ли провоцирует то ли маскируются, не знаю. Но мы все равно увидели и уничтожили всех, всех, всех, всех, всех. Подмога, я думаю, у нас уже впереди. Есть традиционные. Ух, у нас почти попал. Они видите, кстати, электрические. Я задавался вопросом, что они делают. Они Ух ты, ух ты, что это было? А, это наша подмога, которую я говорил, что она недалеко от нас. Мы теперь вдвоем с ними справляемся и, естественно, в войне быстрее все сделаем. Вот, мы справились, ребят. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем пока-пока.